Как команда готовилась к сегодняшнему матчу? Расскажите о того, что психологически, понятно дело, попали в небольшую яму. <говорит> Конечно, по результату попали в яму. Компьютерно а, <говорит> есть. Но готовились <говорит> к обычному сопернику. каждый соперник сопернику показалось все по-разному. Не было ничего, как естественно. А, а, Распирали сильные, славные стороны соперника, которые готовились. Нашу группу соперников. Раз нас победили, значит, 30% получилось. Ну, госчина непростой соперник, несмотря на то, что по результату она пока вот уступает. Да, по уровню игры, именно если говорить. Так сегодня в принципе выглядела, игра простой не получилась, несмотря на крупный счет. Конечно, конечно, мы смотрели их прошлые игры. И там, даже где они проигрывали, проигрывали с достаточно крупным счетом, по игре они выглядит. Дело заслуживали а, набрать очки, где мы не набирали, не побуждать. Поэтому ну, главное, наверное, что для нас была установка, чтобы мы ни в коем случае не отнеслись к этому сопернику. потому что полностью слабого мы не смотрели на а, позицию турнирной таблицы, а готовились к ну, достаточно серьезному сопернику. Насколько сегодня помог быстрый гол нам? помогает, но вот, все-таки раскрепощает, но ну, в последних так много забиваем а, вот, ну, у нас как-то не получалось когда мы первым пропускали что-то вот переломить да? поэтому, конечно, первый гол придал ну, вот, большой уверенности и по ну, в такой погоде наверное, тяжело играть в войне да? То, что, да, более и когда у тебя итоге, важны, а тебя для тебя лично матч получился очень здорово. Один плюс два – это круто. Да, да. И, конечно, приятно. Приятно набирать очки личные. Но, наверное, как, не скажу никакого-то секрета. Главное, что мы сегодня командой отдали три очка. И надеюсь начинаем, начинаем с победы. С победой. Спасибо.